Здравствуйте дорогие друзья, сегодня я расскажу вам, как правильно составить исковое заявление в разделе общего имущества супругов, ну или бывших супругов. В начале в исковом заявлении идет так называемая шапка, первая в которой указывается наименование и адрес суда, в который заявление подается. Редко, когда супруги делят между собой имущество стоимостью менее 50 тысяч рублей, поэтому в нашем примере исковое заявление подается в районный суд. Указывается его точный адрес, который можно узнать на сайте суда в сети интернет. Далее указываются сведения об СЦ. Это его полная фамилия, имя, отчество и адрес проживания. Указывать необходимо адрес именно места жительства, потому что туда будут приходить судебные извещения и вызовы. Далее указывается телефон. Закон не требует обязательного указания номера телефона истца, однако мы рекомендуем его указать, потому что некоторые судебные сообщения могут не дойти до адресата или дойти с опозданием, а по телефону или смс-сообщениям это будет сделано гораздо быстрее. Далее аналогичные сведения указываются об ответчике. Это его фамилия, имя, отчество, адрес проживания. И телефон можно также указать, но опять же по желанию истца. Далее в иске обязательно должна быть указана его цена. Это стоимость истребуемого имущества. И здесь особенность заключается в том, что при разделе имущества супругов Цена иска будет равняться половине стоимости этого имущества, потому что супруг истец просит признать за собой право на половину общего имущества. Далее следует наименование документа, это исковое заявление о чем? О разделе общего имущества супругов. И далее следует изложение фактических обстоятельств дела, а именно, когда в какую конкретную дату между истцом и ответчиком был заключен брак. И если он на момент обращения в суд с иском расторгнут, то когда он расторгнут? Это подтверждается свидетельством о расторжении брака. Об этом также должно быть указано в иске. Далее обычная фраза о том, что в настоящее время у сторон возник спор относительно общего имущества. Потому что если спора как такового нет, то и дело не может рассматриваться судом. И в дальнейшем истец должен перечислить все имущество, которое он хочет разделить с ответчиком. Здесь указывается не все имущество, которое нажито. Возможно, о каком-то имуществе у них имеется договоренность. Какое-то имущество каждый из супругов использует по сложившейся традиции. Так что в иске мы указываем только то имущество, которое подлежит разделу. Для удобства их можно пронумеровать. К примеру, первое – это квартира. По поводу квартиры необходимо указать ее индивидуализирующие признаки, то есть общая площадь и адрес местонахождения, точный адрес. Можно указать также кадастровый номер. Чем подтверждается, что квартира была приобретена именно в период брака? Это выписка из единого государственного реестра недвижимости, которую можно заказать в ближайшем многофункциональном центре. Также, наверняка, у истца может сохраниться договор купли-продажи этой квартиры, акт приема передачи и какие-либо другие документы. И обязательно нужно указать стоимость квартиры на момент предъявления иска, потому что квартира могла быть куплена задолго до раздела имущества, и ее цена могла быть ниже. Поэтому на момент предъявления иска необходимо провести независимую оценку и указать, что данная стоимость подтверждается заключением оценщика, его наименование и дата выдачи соответствующего заключения. В собственности супругов, к примеру, находится автомобиль. Его мы также указываем марку, модель и тоже индивидуализирующий признак, как, допустим, государственный регистрационный номер. Может быть указан номер кузова, номер двигателя. И опять же, чем подтверждается приобретение этого автомобиля в период брака? Договор купли-продажи. Это может быть договор Мены, важно, чтобы было указано конкретное правовое основание. И точно также стоимость на момент предъявления иска. К примеру, 300 тысяч рублей. Представим себе, что для простоты истец обращается к тому же самому оценщику и просит оценить его и квартиру, и автомобиль. Из этой же оценки следует его стоимость. Далее перечисляются другие объекты собственности, которые супруг, обращающийся в суд, желает разделить. Это может быть телевизор, может быть холодильник, может быть стиральная машина, диван, какие-то предметы мебели. В принципе, это может быть любое имущество, книги, это могут быть какие-то картины, но они должны быть указаны обязательно с индивидуализирующими признаками. Если телевизор, его марка, модель и обязательно стоимость, которая также может подтверждаться результатами независимой оценки, либо товарными чеками, кассовыми чеками, любыми документами. Далее в нашем иске следуют ссылки на нормы закона, на нормы семейного кодекса. Закон не требует обязательно ссылаться на эти нормы, но профессиональные юристы, конечно, так делают всегда. Они находят применимые к данному случаю правые нормы и приводят их последовательно в исковом заявлении. Далее следует так называемая просительная часть, что именно истец просит суд, что хочет, чтобы суд отразил в своем решении. И в этой просительной части рекомендуем излагать просьбу, обращенную к суду, именно таким образом, каким истец хочет видеть предполагаемое возможное решение суда. Первый пункт ⁇ это произвести раздел общего имущества супругов. Они хотят действительно разделить это имущество, выделив собственность сца, далее необходимо перечислить какое имущество. В нашем примере это автомобиль Влада Калина или любой другой автомобиль. Указывается его стоимость. Телевизор с указанием стоимости, холодильник, стиральная машина. Все перечисляется подробно с указанием марки, модели, индивидуализирующих признаков и конкретной стоимости этих вещей. Второй пункт – это что мы просим выделить в собственность ответчика. Это квартира и ее индивидуализирующие признаки и стоимость. Исходя из нашего примера, получается, что в собственность истца он просит выделить имущество стоимостью в 500 тысяч рублей, а в собственность ответчика – Полторы тысячи рублей. В таком случае, чтобы соблюсти соразмерность, нужно попросить суд взыскать с ответчика в пользу истца разницу. То есть, в нашем случае, 500 тысяч рублей. Из этого и складывается наша цена иска, которую мы указали как 1 миллион рублей. Получается, что общая стоимость всего делимого общего имущества супругов составила 2 миллиона рублей. Именно с этой цены иска и нужно уплатить государственную пошлину истцу, А по правилам статьи 333.19 Налогового кодекса эта госпошлина составит 13 200 рублей. Далее необходимо обязательно указать перечень прилагаемых документов. Это те документы, на которых основаны исковые требования. Но самое главное это, конечно, копия искового заявления для ответчика. Это квитанция об уплате госпошлины, о которой я уже сказал. И далее следует доказательства тех фактов, которые приведены в иске. Копия свидетельства о расторжении брака, если брак расторгнут, но если он еще не расторгнут, то это копия свидетельства о заключении брака. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Это для объектов недвижимости, в нашем случае квартиры, или договор купли-продажи, или акты приема-передачи. Если вы желаете приложить каждый из этих документов, то последовательно в списке указываем каждый из них. Потом прилагаются копии документов относительно другого имущества. Ну, как у нас в примере холодильника, телевизора, стиральной машины. Это могут быть договоры. Это могут быть акты, приемы-передачи, это могут быть чеки, квитанции, какие-либо справки, выписки и тому подобные документы. Но главное, чтобы все, что вы излагаете, было документально подтверждено. Далее мы прилагаем копию заключения оценщика, на которую неоднократно ссылались в иске. Также могут быть приложены другие документы о совместной собственности супругов, если они у вас имеются. Если таких документов не имеется, можно заявить ходатайство об их истребовании. В конце искового заявления указывается дата его подачи и подпись истца с расшифровкой его фамилии имени отчества. Надеемся, что наш образец, наш пример поможет вам успешно защитить свои имущественные права в суде.